Привет всем! Сегодня я вам покажу еще одно упражнение на гибкость, для того, чтобы сесть на шпагат. Его также можно делать каждый день. Сначала, ребята, не забывайте подписываться. И смотрите видео, пожалуйста, полностью. Я очень стараюсь, снимаю его для вас. Первое упражнение. Ставим ногу. На что хотите. Можно на лестнице. Можно... Что у вас дома есть. То есть так ты только что не упала. И делаем 10 наклонов вперед. Колени. У вас должны быть прямые. Затем ложимся на ногу и лежим 20 секунд. Делаем так, на правую левую ногу. Делаем 10 наклонов. Вперед. Колени держим прямыми. Стараемся как можно ниже наклоняться. Тянуться к ноге. И так. И потом ложимся и лежим 20 секунд. Лежимся как можно ниже. Пишите еще в комментариях, где вы хотите, чтобы я вам показала упражнение. Может, вам интересное упражнение на пресс или еще какие-то. И теперь делаем, ложимся вниз на ногу. Лежим 20 секунд. Делаем эти упражнения каждый день. Подписываемся.